А теперь, если вам удалось связаться с человеком, разузнайте у него, как компания все это сделала. Не будьте скромными на вопросы. Помните, что скромность ведет к безызвестности.